Я думаю, что они привлекут меньше внимания, хотя да, я, судя по всему, это обсуждение, будут другие вопросы обсуждать. Первое. Вот мы говорим, что мы социальные государства. Что такое социальное государство? Вот недавно мне юристу прислали книжку. Там почти нет никаких цифр. А мы, как Борис Сергеевич, математики, все-таки мы должны на цифры опираться. Для меня социальные государства это сколько денег государство тратит из ВВП на образование, здравоохранение, науку и культуру. У нас девять процентов, вся Европа — 20%. И вообще нам надо поменьше ругать Европу с их проблемами. Пратестантскую да. Европу. Да. Надо принимать в, результате, пример, в результате мы пандемию перенесли самым худшим образом. Хотя нам говорят, что вот мы вроде как поменьше. На самом деле на миллион человек у нас умерло две человек. Вся Европа — тысяча. Америка — тысяча Нам показывали, гробов там не хватает, еще чего. Да, действительно. Там местами было это дело. А у нас 240. И население у нас, естественное, убыль нас населения 689 тысяч. Умерло и рожденных. Это страшные цифры. Что самое главное, вот сейчас я самая главная проблему, я бы сказал, делать, даже она не в экономической сфере лежит. У нас нет руководителей. Кадры, кадры ужасно в ужасном состоянии. Везде всеми предприятиями, в правительстве. В администрации президента, руководителей корпораций, менеджеры, экономисты. И самое главное, сейчас это действительно тяжелейшая проблема, потому что 30 лет мы их не выращивали. Вот уходят руководители, те, которые у нас были до 90-го года, а сейчас мы их не выращиваем, И сейчас это будет серьезнейшим неэкономическим тормозом развития страны. И поэтому все изменения, которые нужно в экономической сфере предлагать, они должны быть постепенными. Мы рискуем наделать массу ошибок. Поэтому только степ-бай-степ step step сделал, вот, допустим, даже вот прогрессивный налог, который, мне, конечно, он должен быть обязательно введен, но нужно все это делать в течение 3-5 лет, степ-бай-степ, step step, понижая э, там, ну, ставки и так далее, повышая ставки и так далее, и так далее. Это серьезнейшая область. Вот вы правильно сказали, Сергей Ильич, балансы, балансы у нас несбалансированная экономика. Нет, нет проектов, которые можно вкладывать. Деньги есть. У нас 600 миллиардов золотовалютных резервов, долларов, фонд национального благосостояния, там 12 что ли, там, миллиардов. И самое главное, у нас 31 триллион рублей на счету в банках наших и 1 триллион долларов в зарубежных банках. Но сейчас эти деньги, они деньги есть, но вкладывать... И проектов нет Нету людей, кому можно их доверить. Все же это завалит. Поэтому правильно, с одной стороны, Путин сказал, не надо заваливать экономику деньгами. К сожалению, это так. И самое главное, мы не бережно относимся к этим кадрам, которые какие-то успехи проявляют. Вот, вот, вот Сергей Георгиевич пример. Грудинин, там пример там мучает и, и, и, и, и, и, и так далее. И, и видим это. Ну что еще? Еще одна серьезная, это уже экономические проблемы. Страшно, дорогой сырье и полусырье топлива, электроэнергии. Это опять какой-то этот как новый ходит Путину и говорит, что у нас самая дешевая электроэнергия, самый дешевый бензин. Сдор полный. В Америке бензин литр 60 центов. Но нельзя по банковскому курсу. Банковский курс это одно. Я же не, не, если бы я бы свой бензин сначала продавал на запад, а потом за доллары покупал, тогда понятно. Но мы это все, бизнес на свои русские рубли делаем. А в этом случае, если мы по паритету покупаем беспособности, у нас бензин в два раза дороже, чем в Америке. Электроэнергия дороже, чем в Америке. Влад более подробно может об этом детально сказать. Это губят экономику. Металл. У нас страшно дорогой металл. Вот. Ну и, конечно, налоговая система. У нас налоги с бизнеса, с труда. Они давят всякий бизнес. Его нужно постепенно, лет, через несколько лет, перекладывать с налогов на бизнес, с труда на сверхдоходы на сверхдоходы богатых лиц. Вот это обязательно нужно делать не сделаем, не будет никаких балансов о которых вы говорите Но это у нас нищета малый спрос, поэтому на народные товары малый спрос, малый спрос на хлеб на и так далее и вот прогрессивная налоговая шкала может это и сделать вот по нашим прикидкам можно сделать, увеличить значит ну, увеличить освободив людей от налогов, ну, до 20 тысяч рублей, например, это примерно 2,2 триллиона рублей бюджет потеряет. Но если потом переложить на богатых, там, это, примерно, меньше процента населения, вся остальная часть ни, даже не почувствует. Вот только с одной процента населения примерно можно 3,5 триллиона рублей добавить, 2,2 потерять – 3,5 триллиона добавить. Вот вам спрос зарплата на учителей, врачей и интеллигенцию, которая нищие у нас. Вот Булат Искандарь же скажет, что у нас средний класс, который способен купить квартиру, оплатить за 20 лет, он состоится 18% Всего 18%. Все старые бежи, бедные. Профессор, бедный. Ну и последнее, конечно, еще раз я хочу подчеркнуть, в условиях страшно низкой управленческой культуры во всех сферах нашей жизни, и политической, и в экономической, конечно, все изменения нужно делать степ-бай-степ только постепенно, лет на 3-5. Сделал, посмотрел, сделал, уточнил, посмотрел. Все, спасибо.